Окорны! Все! За мной! Он что вылечил или воскресил? Все за мной! Нафиг мне меч! Жестко! На этого, на Бродопита похож, смотрите. Причем так серьезно. Пресну. Мной! За мной! альянс! Кто за альянс? Пишем комменты за альянс. Восстановил, здоровится, братан! Ой. Да ну бля, ну. Бро, поставь расширение YouTube, ратинг привел в хром, чтобы видеть рейтинг ролика, на заходя на него. Да а нахуя мне это? За мной! Спасибо за сотку, но мне похуй на рейтингов Давай, Андоин, жги! почему-то на Бродопита похож. Черт, ну это мега эпично! У меня ж мурашки по коже всех разом резнут. Мной! За альянс! Кто за альянс? Пишите в комментариях. Я лично сам за альянс. <звук> Ч, риснул типа? Похилил? Шикарно. Сколько это массовая хилка, будет? Все! За мной! За Альянс! На официальной основе. Тащангуин! Король! Король Альянса! Вперед! Как Утер! Как Тирион! Как Вариан! Как Туралион! Вперед! Вперед! Оу, Блин! Stand as one. for the alliance! За, за, альянс! Order on будет нашим! Галины, пыльный меч, там, но на стене И мозоли сошли с ладоней Но все громче бушует в душе, громко бит что еще не звучали Я возвращаюсь в Варкрафт Под знамена войны В центр пури смертельной брони Я возвращаюсь в Варкрафт И пускай все горит И пускай вновь бушует плавя